Всем привет, всем привет, с вами Зефир. Я понимаю, что меня как-то необычно вот так вот, вот видеть перед камерой с микрофоном, стоящим здесь, но не будем об этом. Мы сюда не за этим пришли, мы пришли для того, чтобы узнать, возможно ли такая ситуация, когда кто-то или что-то создаст данный объект, а именно скромника. Это круто, потому что я всегда интересовался, возможно ли такая ситуация, когда что-то такое аномальная будет присутствовать в нашей реальной жизни. Вы прекрасно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и обязательно комментируйте. Можете все остальное не делать, но обязательно прокомментируйте, нравится ли вам данная тематика или нет. Ну что, поехали? Давайте допустим, что правительство решило создать суперсолдата, который будет устранять террористические организации и, конечно же, помогать при первой необходимости больным или раненым в горячих точках. Генно-модифицированный человек – это организм, в который искусственно ввели чужие гены, а значит новые наследственные признаки. Недавно автор первого искусственного генома Крейг Вендер предложил экспертам НАСА отсканировать геномы космонавтов. Так, мол, легче отбирать идеальных небожителей. Скажем, обнаружит и кандидаты гены, кодирующие восстановление костной ткани, ему и карты в микрогравитации разрушаются кости, а такому все ни по чем. Но это не все. Вентер уверяет, геном человека можно изменить. Например, посадить космонавту ген бактерий Dionicus которая который выдерживает уровень радиации всем развыше раз выше смертельного. И опа па па забудь об угрозе солнечной радиации. Как же гены из одного организма внедрят в нашего скромника, задумались вы, правда? При помощи вирусов, поясняет профессор Стоянов. Из него вырезают все лишние и закладывают нужный ген, как письмо в конверт. Стоком крови он и попадает в клетку мишени. Подавляющее большинство генов животных полностью аналогичны генам человека. Homo sapiens можно усовершенствовать. Достаточно лишь пересадить ему некоторые гены. И давайте мы сейчас разберем, какие же гены смогут пересадить нашему суперсолдату или же скромнику. Первое. Ген сурка для создания идеального объекта по убийствам. Зимняя спячка у сырков длится до 9 месяцев. Необходимость при длительных восстановительных процессов и активации объекта по желанию. Второй. Ген американского электрического угря для самозащиты. Угорь способен производить электрический заряд напряжением в 680 вольт, для того чтобы выводить из строя вражеские приборы ночного видения или другие приспособления, которые смогут навредить нашему скромнику супер -салату. Третий, ген пятнистой акулы, для создания иммунитета против всех известных болезней, в том числе и рак. Естественно, пятнистая акула живет до 120 лет. Ген сокола сапсана, острота зрения повышается в 15 раз, можно разглядеть голуби на расстоянии 8 километров. Ничего не напоминает, а? Ген кошки, чтобы расширить диапазон слуха до 60 тысяч Гц, человек слышит до 10 тысяч Гц. Ну, уже более-менее, правда? Ген бабочки из семейства Сатурнидай. Павлина глазка может уловить запах на расстоянии до 11 километров. Ген кролика у него никогда не болят зубы, растут всю жизнь для предотвращения у человека кариеса и пародонтоза. Проблема, которую дает этот ген, зубы необходимо периодически стачивать. Ну, мы же знаем, как наш скромник будет стачивать зубы, правда? Ген аквариумной рыбки Данио Рейо для восстановления тканей внутренних органов и регенерации конечностей при травмах. Ген крысы для защиты печени и усиления пищеварения. Печень крысы легко нейтрализует любую отраву, а желудок способен переварить даже пластмассу. Ген кенгуру для прекращения... Газообразование. Накопившийся в... Накопившийся в организме метан будет непрерывно перерабатываться и поглощаться самим организмом. Ген броненосца. Самка броненосца способна задерживать родоразрешение. От этого наш объект сможет накапливать свой тестостерон и держать себя в постоянном тонусе. и Естественно, он будет восстанавливать все ткани, увеличивать агрессию и увеличивать силовые показатели. А теперь переместимся немного в будущее. Доктора Берут ребенка, им разрешают сделать суперсолдата. Еще чуть-чуть в будущее. И вот прорыв. Мы создаем ребенка, который наделен своими свойствами. Спустя 18 лет у нас есть готовый солдат, который сможет убивать все, что движется. Но есть одно но, человеческий фактор. Наш подросток не хочет никого убивать, хотя его вырастили именно для этого. Ну что ж, тогда правительство решило, что ему потребуется сделать легкую операцию на мозгах для того, чтобы удалить его человечность. Они вырезают часть мозга, которая отвечает за эмоции и, как бы так назвать, человечность. И вот он, солдат готов убивать. Но есть одно но. Он сверхсильный, но не настолько, насколько бы хотели военные. И военные решают провести новый эксперимент. Облучить объект контролируемой радиацией. Что-то типа флюорографии, но которая будет действовать на все генно-модифицированные клетки объекта. Также объекту должны внедрить чип, отвечающий за то, чтобы через сеть интернета они смогли контролировать его. Этот чип будет посылать данные на спутник. И спутник проецирует ему прямиком в голову. Все сигналы, так сказать, удаленная машина для убийств. Первое, что сделали ученые, внедрили в спинной мозг имплант маленького компьютера, который работает от циркуляции крови объекта. Маленький адронный коллайдер, который будет вечно иметь доступ к интернету и вечно будет контролировать объект. Также в его глаза был вмонтирован татчик, который будет распознавать правильные цели путем распознавания лиц. После проведенной операции ученые решили сделать интересную и очень хорошую вещь. Помощь, конечно же, военным – это быстрое реагирование объекта на раздражитель. Они Использовали функционал от, как это ни странно, айфонов и андроидов, которые смогут распознавать лица через всемирную глобальную сеть интернет. Это было сделано для того, чтобы объект мог находить своих потенциальных жертв через интернет или через любые соцсети. Конечно же, уже не 2020 год, и практически все уже зарегистрированы в социальных сетях. Вот нам и небольшая помощь. Но опять же, поскольку объект все еще находился в коме, ученые решились на контролируемое облучение гамма и бета-лучами, как я уже говорил, Типа флюорографии, которая смогла бы модифицировать все гены, находящиеся у объекта. Ну и вы же понимаете, что все немного пошло наперекосяк. Гены, которые внедрили от крыс, кенгуру и рыбки, мутировали. Они создали защитный непробиваемый слой кожи у объекта. Но пигментация кожи нарушилась, и наш сверхсолдат побледнел, и у него выпали волосы. Ген самки киброненосца мутировал и дал возможность быстрой регенерации клеток. И возможность впадать в так называемую спячку для восстановления тканей в определенных участках. За очень маленький промежуток времени Ген Кролика мутировал и дал сверхпрочную челюсть, зубы и еще добавил ему сверхпрочные ногти, которые преобразовались в когти Ген бабочки, кошки и сапсана мутировал и создал сверхчувствительность, увеличил возможность слуха и зрения. Но, к сожалению, тот компьютер, который вмонтирован был в спинной мозг, также подвергся деформации из-за роста костей и тела. Глаза объекта, а именно функция распознавания лиц, также деформировалась и программа заглючила. И теперь все, кто когда-либо видел лицо нашего скромника, стали его жертвой. Генокулы также мутировал и дал объекту сверхбольшой рост. из-за этого объект вырос намного больше обычного человека. Из-за такой большой радиации, которую начали облучать объект, компьютеры и прочая техника вышла из строя. И объект получил свои первые распоряжения из своего компьютера. Убивать всех, кто увидит лицо скромника. Наш объект очнулся от анестезии. Она ведь на него просто больше не работает. И первое, что он видит, это зеркало. Он понимает, что он стал чудовищем. Человечность, вернее то, что осталось от скромника, переживает свой худший кошмар. Объект в панике, ведь он недавно был человеком, а теперь нечто невообразимое, какое-то страшное существо. У него случается приступ паники и депрессии. А еще из-за его геномодифицированных клеток и большого облучения он впадает в вечную депрессию истерии. К нему подходят ученые-военные, чтобы усмеять объект, ведь он больше не реагирует на данные ему команды и издает очень громкие стоны. Но они допускают последнюю ошибку в их жизни. Они смотрят в лицо скромника. Вот как-то так. Ученые, которые не могли жить спокойно, и военные, которые вечно ищут способ создать сверхсолдата, который будет убивать и подчиняться их приказам. Но есть один плюс. Они получили то, что хотели. Они получили машину для убийств, которому не страшны припады температуры, не страшны пули, не страшны болезни. Он ничего не боится. Он может узнать, что вы смотрели на него и определить, где вы находитесь. Сверхсолдат, сверхмашина, убийца первого класса. Фантастика? Нет, это будущее. Но в таком будущем, честно мне сказать, не хотелось бы жить. Слишком уже это страшно. Я надеюсь, вам все понравилось. И мне теперь интересно, как вы считаете, возможно ли такая модификация человека и такие легкие человеческие ошибки в обозримом будущем, возможно ли кто-либо уже создал этого сверхчеловека? Как вы считаете? Мне очень интересно ваше мнение. И это очень важно для меня и для развития канала в целом. Вы знаете, что вот такой вот ролик – это первый первый ролик, который я так записал. Поэтому я очень жду ваших комментариев. И очень жду конструктивную критику. И если вам понравилось, вы знаете, что делать. Комментируйте. Мне больше ничего не нужно. Всем спасибо. С вами был ваш покорный слуга Зефир. Увидимся.